Никиту Джигурду все привыкли видеть в эпатажном образе, и артист не устает поддерживать его. Давайте вспомним самые скандальные выходки артиста. Первое. Снял видео родов в своей супруге и момент зачатия будущей дочери. В 2009 году экстравагантный певец снял на видео появление на свет своего сына Мика Анжела. Сидя в больничной палате, Никита морально поддерживал супругу, фигуристку Марину Анисину песней под гитару о святости зарождения новой жизни. Смонтировав красивый видеоряд, Никита выложил фильм в интернет. Родильный ролик вызвал у зрителей шквал эмоций, но многие отклики были негодующими. Но звездная пара на этом не остановилась. Спустя время супруги сняли хоум-видео, где, по словам актера, запечатлели зачатие. Спустя 9 месяцев на свет появилась их дочь Его Влада. Второй ролик вызвал не меньше скандальных откликов и рассорил Никиту с родителями Марины. Однако популярность ничего не стесняющейся пары от появления подобных откровенных съемок только выросла. Второе. Объявил себя богом. Летом 2011 года во время фестиваля памяти Владимира Высоцкого в Волгограде, проходящего под патронажем митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, Никита Джигурда снова оскандалился. Певцу, ранее называвшему себя приверженцем Сатаны и Люцеи Ферианином, запретили участвовать в концерте. В программу мероприятий был включен молебен. И Герман заявил, там, где служит молебен, присутствие Джигурды неуместно. Рассерженный певец в долгу не остался и объявил себя Богом. Заявление вызвало гнев священников, те призвали певца одуматься, пригрозили отлучением от церкви. Однако актер уперся. «Я, Никита Джигурда, делаю больше, чем Иисус Христос, слушая его заветы. Церковникам это не нравится. Это их проблема. Они не знают Библию», — заявил Джигурда. Третье. Танцевал в стиле южнокорейского певца Сай. В 2012 году практически мир был очарован зажигательным синглом «Гангном стайл». Его исполнил южнокорейский исполнитель и автор песен Сай. За несколько месяцев композиция собрала более одного миллиарда просмотров на YouTube, веселый кореец кривлялся, хулиганил, пел и исполнял необычный танец, сразу ставший его визитной карточкой. К популярности песни не остался равнодушен и Никита Джигурда. Он написал в Твиттер, что если его сообщение соберет 12 тысяч ретвитов до 12 декабря 2012 года, то он сам исполнит знаменитый танец Сай на Красной площади. Поклонники не оставили выбора кумиру, собрав необходимое количество ретвитов задолго до окончания срока. И эпатажный артист отправился на Красную площадь. И в самом деле станцевал собственную версию стайл Style, Опаджигурда, в которую вошли даже элементы физзарядки. Клип Опаджигурда вышел спустя неделю. Четвертое. Проиграл спор и прошелся в нижнем белье по Арбату. Накануне полуфинала Евровидения 2013 года Джигурда и продюсер группы на Набаре Алибасов поспорили, кто возьмет в конкурсе первое место. Патриот Джигурда настаивал, что это будет победительница голоса Дина Гарипова, а Алибасов считал, что она не сможет повторить успех Димы Билана. Проигравший в споре должен был прогуляться в Бестгальтере по центру Москвы. Дина заняла второе место, отличный результат, но увы, не победа. Джигурда надел юбку в клетку, лифчик и в таком наряде прошелся по Арбату в компании Барри Алибасовой и участников группы ННН. Пятое. Требовал послать на землю бурю невиданной силы. Новое видео было снято совсем недавно, в марте. Отдыхая на курорте, Никита Джигурда, похоже, впал в самое настоящее безумие. Вместе с женой он собирался на пляж и тут налетел ураганный ветер и хлынул ливень полураздетый актер выскочил из-под навеса и не обращая внимания на проливной дождь начал вызывать грозу да здравствует русь да здравствует любовь кричал он никита никита пожалуйста вернись умоляла марина анисина но и мольбы жены и опасность стать жертвой стихии он игнорировал и продолжал носиться по намокшему газону пел под поджигурда маршировал кричал люди будьте бдительны и как буревестник требовал Пусть сильнее грянет буря. Где-то вдалеке мелькнула молния, раздался гром. Артист, вспомнив о Святом Духе, вскинул руки. Аминь.